В этой сделке я зарабатываю уже 54 торговые сессии. Зарабатываю, значит нет убыточных стоп-лоссов. Началось все просто с тестирования экспериментальной торговой системы пятью контрактами в лонг, которая как снежный ком разрастается, выросли на 5700 пунктов, перевернулись в шорт и все это я показываю на канале самообучения трейдингу. В предыдущей части мы за один день безоткатно выросли на 1800 пунктов. Нащупали какой-то уровень и вышли всем объемом, в ожидании отката. Ссылка будет вверху. Однако далее последовал шестидневный боковик диапазоном 1000 пунктов. На границах боковика разворот происходил в одно касание, без больших объемов, без каких-либо паттернов, просто разворот на ровном месте не дающий никаких признаков на вход в сделку. Далее было принято решение зашортить. И в этом видео показан коварный боковик, не дающий возможности остаться в рынке. Возможно данный ролик покажется однообразным, но это живая торговля и рынок сегодня именно такой. Задача не потерять свои кровные. Inside my mind. Inside my mind. It's within I ain't nobody perfect Tapping, tapping in my mind It's within I ain't within I Своими видео я хочу показать, есть ли смысл пересматривать множество каналов по обучению трейдингу, тратить уйму времени. Также вы можете подчеркнуть для себя принципы, которые я использую в торговле. You're blocking the exit with your life Если данная торговля вам интересна, прошу поддержать канал, подписаться, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. На ютубе такие алгоритмы. Спасибо за поддержку. К концу шестого дня боковика мы подошли к верхней границе, а у нас открытый шорт. Опасная ситуация? Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри, будет ли выход из боковика. Также переходи в плейлист, здесь много живой торговли, будет над чем поразмыслить.